Здравствуйте, друзья! Прежде всего о том, что происходит в Мариуполе. Ну, наиболее актуальную карту на сегодняшний момент вы видите. И Министерство обороны сообщило о том, что металлургический завод имени Ильича взят. Таким образом, северная часть мариупольского котла прекратила свое существование, но остается там еще кусочек азовмаша, который туждается в зачистке, и остается, собственно, азовсталь с небольшим прилегающим участком жилой застройки который тоже нужно чистить перед тем, как, собственно, уничтожать Азовсталь полностью и до конца. И в Приморском районе остается примыкающая к морскому порту территория, которая тоже находится окруженная группировка войск киевского режима. С утра взяли порядка 160 пленных дополнительно. Американцы же в этих условиях предлагают нанести киевскому режиму два упреждающих контрудара – один силами Одесской и Николаевской группировки на Херсон, но это второстепенный удар без шансов на успех. А второй более серьезный, собрав дополнительно где-то 3-4 бригады, освобожденных в Киевской и Черниговской областях после ухода российских войск, ударить во фланг Изюмской группировки вооруженным силам России для того, чтобы предотвратить наступление на Славянско-Краматорскую группировку и завершить окружение войск киевского режима на Донбассе, тем самым либо сорвал, либо замедлив этот процесс. Ну, шансов на успех при полном господстве в воздухе российской авиации немного, но, тем не менее, такие планы есть, безусловно, они учитываются. Что еще я хотел бы обратить внимание на то, что американцы заявляют о том, что не видят ударов по логистике поставок вооружений киевскому режиму идущих с Запада. И так собственно говоря, не вижу и я, потому что до тех пор, пока существует железнодорожное сообщение с той же Польшей, поставки будут идти, в том числе и тяжелой техники. Поставлять ее, ну, скажем так, наземным транспортом значительно сложнее и медленнее. А железная дорога работает. Почему нет? Идут. Ну, а тем, не тем временем с передовой сообщают, что взяли здание городской администрации Попасной. При этом продолжается уничтожение инфраструктуры киевского режима. Горит последний НПЗ «Нефтехимик Прикарпатья». Сегодня ночью наносились удары по Киеву и объектам в Киевской области. Ну, равно, как и по всей остальной территории, которая под контроль киевскому режиму. режиму. Ну, должен заметить, что вообще вооруженные силы киевского режима, как показывает операция на Донбассе, занимают первое место в мире по количеству поваров и водителей на каждую воинскую часть по крайней мере, именно такое впечатление складывается после допросов пленных, каждый из которых не стрелял, не знаю, не участвовал, был поваром, водителем, и вообще все, что делалось, делалось плохо, нас заставляли, а мы ни при чем. При этом такую же позицию занимают и британские пленные, которые по-русски говорят через раз, а на мове вообще не могут произнести ни слова. Тем не менее, это факт. Ну и еще много среди пленных стариков. Не знаю уж, почему их туда набирают. Скорее всего, они шли добровольно сами. Так или иначе, вот такие лица пленных. Ну а вот эта трофея из Мариуполя. В вооруженных силах киевского режима вообще много любителей истории. И нет, безусловно, эти люди ни разу не нацисты. не просто интересующиеся. А на этих фото сбитые недавно под изюмом украинские сушки пилоты погибли один из них идентифицирован это майор коваленко между тем из белгорода сообщают что и сегодня в небе произошло как минимум два хлопка говорят о том что был сбит БПЛА обстрел на село журавлевка в белгородской области и по вчерашнему обстрелу климова в брянской области там получили повреждение около ста домов два из них сгорели полностью ну а это снова операция «Мародер» под на киевскому режиму территории. Вот эта фотография из Красноармейска, по-киевски Покровск. Ну и после безуспешной попытки втянуть в антироссийскую кампанию Индию, американцы нашли там нарушение прав человека. Ну, правда, индусы в долгу не остались и тоже нашли нарушение прав человека в Соединенных Штатах. А вот Управление по делам ООН по вопросам беженцев подозревает волонтерскую программу «Homes for Ukraine» в содействии торговли людьми. Я почему-то не удивлен. Помощник президента США по национальной безопасности Салливан рассказал, что в Белом доме не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов. Цитата. «Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом». Ну а в Великобритании заморозили 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров Абрамовича, которого считают главой партии мира в России, который является координатором переговорного процесса Москвы и Киева. Ну, это, наверное, все, что нужно знать о священном праве частной собственности, которое декларировали на Западе, и о том, какими методами собираются бороться, в том числе и с бизнесменами в России. Но в данном случае я бы не жалел об этом изъятых миллиардов, но Запад это, в общем-то, очень хорошо демонстрирует, как, как, насколько они действительно привержены собственным ценностям. А вот Зеленский потребовал у Еврокомиссии 7 миллиардов долларов ежемесячно на различные нужды. Об этом сообщает Bloomberg, но, ну, естественно, этих денег ему никто не даст. С него, в общем-то, никто не снимает и обязательно выплачивает долги, которых сегодня он накопил как Бобик Блох. Ну и напоследок хотелось бы показать вам, как выглядел бы мультик 0. Ну, Но ну, погоди, снимайся он в настоящее время. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.